Привет еще раз, я сегодня гуляю в другом городе, предлагаю тебе угадать, что это за город и что это за место. Надеюсь тебе понравится, а когда я дойду до нужного места, ты поймешь точно. регион по первым кадрам было понятно сейчас я подожду пока зеленый свет загорится и мы с тобой пойдем буквально полчаса назад, еще дождик вел. сейчас пытается тут Кипер стал магнитом экстра. А что это вообще за прикол? Почему экстра? И то, и то слово заимствованное. <coughs> Ничего себе. Это велосипед. Для него целая повозка А может это привод такой Человейник. Такой насыщенный человек. Ну, зато Здесь не везде, конечно, но такие прям, ну, проездные дороги, они асфальтированные. А те, которые... Так скажем, не проездные там, где просто машины паркуются и все. Там плиточка продуварная. Ну, вот как вот здесь только вместо асфальта. Ведь вот но... <как> здесь на каждом шагу барбершопы, мужские стрижки пользуется спросом но ну, человеники прям прикольные ну как прикольные. урбан утопия так березки не особо растут они то есть конечно но не в таком количестве как скажем в средней полосе у нас есть березы которые растут в горах горная береза она редкая она достаточно Отличается от обычной березы. Вот эта береза, она простая, такая... Ну, как простая. Ровненький ствол. Белая. И все прочее. А вот горная, она такая, подвержена влиянию ветра и ландшафта. Даже сразу не поймешь. Ты подумаешь, что это просто грязное дерево. Или они наты натыканы друг на друге прям. Это что за это что за т.т. с алиэкспресса это что такое жесть, жесть. но мне нравится что здесь Достаточно много растительности, деревьев. Достаточно много детских площадок, какие бы они ни были. А машин. А Машиномест. Ну, достаточно. Не сказать, что их много. Ну и немало. Да и все равно, сколько бы их не было, всем не хватит. Сейчас уже не 90-е, сейчас уже в семье могут быть две-три машины. Или рассчитать на всех уже проблем. Тем более в человениках без э, подземного паркинга. Вот сейчас, сейчас у нас что за день недели? Понедельник. Понедельник. Ну прям обед. Чуть после обеда. А машин прям достаточно возле домов. Видимо. Либо все не работают, либо на автобусах ездят. Детки балваются. Ой, а это, наверное. Не ошибся, может здесь есть все-таки подземный паркник лошадка есть айс скринша прикольная лошадочка где-то осел ну, суть в общем кто-то пробежался по голубям у меня, боюсь, не поругает. Дельфинчики, Ей, прикольно, 100 Здесь столько голубей, Здесь столько кормушек. Вот место для инвалида Пустое Никто не занимает По-моему Внимательный Внимательный Уже понял Что я нахожусь В городе Краснодар Только вот по Тому, что у нас Показывается на горизонте Надеюсь, ты тоже понял. Надеюсь, ты тоже понял. Мне нравится архитектура этого бара И вывеска тоже. Такой, как будто бы стадион по форме сверху. И вот все вписывается. Мне очень нравится, что современная архитектура в современных городах, она думает о том что нужно делать все по одному типажу вот просто магазинчики они вписываются все то есть нет такого что что-то вычурная дурщобы какие-то все хорошо сделано есть некоторые конечно исключения но в целом все достаточно амбициозно и глаз радуется. Больше всего, конечно, глаз начинает радоваться, когда приходишь в этот парк. Стадион Краснодар, парк Краснодар, более известный под названием Парк Гальцкого. Так как сам Галицкий построил на свои деньги все в этом парке, где все к тому же бесплатно, то есть это не государственный парк, не городской парк никакой из бюджетных, так скажем, это частный предприниматель, бизнесмен, олигарх, владелец до этого стадиона и футбольной команды, насколько я знаю, построил вот такое вот чудо в таком красивом городе, как Краснодар. Там из платного только есть ресторан и кофейня, даже туалеты бесплатно Нонсенс. И к тому же в этом парке есть обслуживающий персонал как те кто убирает те кто наводит красоту создавая новые элементы декора ландшафта дизайна такие назовем их чоп либо м -м, смотрящие подсмотрщики которые просто говорят здесь, к примеру, в этой территории уже на ваших огромных самокатах, велосипедах кататься запрещено, потому что там дети не смотрят по сторонам, там люди ходят спокойно отдыхая, и это не место для таких покатушек. Мне нравится заходить вдоль стадиона потому что солнышко выглянуло потому что во-первых машину ставить на стоянке самого парка не очень хочется потому что это далеко и ее лучше ставить вот на этой улице вдоль этих домов и уже отсюда идешь под навесом, если дождь идет. Если солнышко, то там тенек. Все замечательно. И такая прелюдия к парку. Аллея односторонняя. Сейчас не самое лучшее время для того, чтобы смотреть красоты этого парка. Но даже в это время такой, скажем, переходный сезон из зимы в весну, когда еще не расцвело все, когда еще нет синего неба, люди еще в верхней одежде, мокро, промозгло, местами холодно, все равно есть свой шарм, красота застывшая. И даже в таком, так скажем, запустении, они умудряются сделать этот парк красивым. Достаточно посмотреть на него ночью. Вот эти все деревья кубической формы, они ночью все светятся. Вот этот стадион весь освещен. Тут иллюминации очень много. Достаточно красиво. Очень красиво, я бы сказал. Подход тот, который нужен любому парку. У любой администрации города должна быть такая идея для своих э, граждан. Вот удовольствие одно ходить по вот этой плитке. Мне кажется, она сделана на совесть. Как если тут что-то расшатается она будет заменена я в этом уверен у нас же во Владикавказе плитка примерно такая же цвет тоже такой же форма только она не шуршавая так скажем из текстуры объемной она ровненькая, гладенькая но уже есть такие, которые просто стоишь на них, там подмывает снизу водичка так весенняя. И вся плитка начинает ходуном ходить. Это, ты знаешь, где эта плитка, и стоишь на ней туда-сюда качаешься. Здесь такого нет. Причем здесь площади огромные этой плитки. Я не замечал ни одного места, ни одной плиточки, где бы она сошла. Еще раз говорю про подход очень нравится как этот стадион устроен ну он прям вписывается тут даже ну нельзя сказать с первого раза что это стадион здесь, изначально когда я сюда первый раз попал я не понимал что это стадион и я как бы по пони... ну, знал что здесь есть стадион где-то здесь есть стадион и придя в парк ну типа Ой, а что это такое? Почему это такая огромная конструкция? Ну, понятное дело, что это стадион, да, дураку понятно. Что такую овальной формы? Может быть только стадион, ну, либо театр в Риме древнем. Кализей. Вот. Вот я иду сейчас по своему излюбленному маршруту в парке Краснодар. Вот так вот прохожу, то есть <смех> тут даже наглядно демонстрируется <смех> а, сила притяжения и то, как летают <смех> космические объекты. То есть возьмем ту туалет, по которой я сейчас шел, это орбита Земли, и чтобы с нее сойти, Нужно сделать круг, разогнаться И ты потихонечку, потихонечку будешь сходить И то есть сейчас я вот так отдаляюсь, отдаляюсь, лечу на Марс Такая минуточка Вот это меня прямо очень поражает Я не, не, не устаю удивляться это, Чтобы пальмы жили Их закрыли вот таким чудесным парником, что ли, как это еще назвать Чудо, чудесное. И даже, блин, меня это очень поражает. Плитка на краю с землей. Она, она ограничена металлической пластиной, чтобы она никуда не делась. Господи. Давно здесь никого не было. И вот эти э, кресла никто никуда не забирает. Мне это очень нравится. Вот еще оранжерея. Все закрыли на зиму. Какие молодцы. Так можно было разве? Я думаю, что если бы это был какой-то обычный, стандартный, среди среднестатистический город России, никто бы ничего не закрывал. Только ради того, чтобы через э, полгода, когда наступит весна, э, выбить снова деньги на новые насаждения. Все, откаты и все прочее. А тут, когда все свое, родное, за которое ты свои деньги... Тратишь. Тебе не хочется, чтобы это все было в ужасном состоянии. Ты будешь сам поддерживать все. Мне это очень, очень нравится. Жаль, что нет таких. Глав губернаторов. Как Галицкий. Вот этот фонтан. Кстати, тоже вот это купола просто идеал. Я в восторге. Вот здесь, вот здесь, вот это все водопад. Здесь детки, постоянно летнюю жару. В этом водопадике. О, зато можно посмотреть, какая здесь глубина теперь. Ха. Сейчас я сделаю полный круг. И когда здесь вода стекает сверху, то можно вот так пройти, успеть, пока воды нет, а тут присесть и посмотреть, как водичка падает. Очень замечательно. Чтобы никто не упал, здесь даже есть вот такая история. Когда все больше и больше людей узнает об этом парке он будет очень сейчас бы подобрать слово ну не то что визитная карточка она так уже как визитная карточка краснодара а, то есть он станет этот парк значимым местом для любого, кто посещает Краснодар. Красная площадь в Москве. О! А вот там со стадиона уже снимают иллюминацию новогоднюю просто все пальмы в этих куполах в этом парнике я не знаю как это еще по-другому позвать Но защитили чтобы они не умерли им же нужно тепло всегда а тут ведь не сочи Солнце смотрит, освещается. Блин, хочется пройти в каждый уголок. Я думаю, здесь, чтобы в каждый уголок пройти. Чтобы посмотреть. Не просто пробежаться, а чтобы посмотреть все. За часа три-четыре нужно будет а здесь можно ходить по газону но я даже сейчас мокро, когда как бы, это же летом мне не хочется ходить по нему то есть ты видишь какую как-то все чисто на ухожено красиво и ты просто не хочешь хочется делать и ну когда ты тебе прям нужно ты конечно пройдешь здесь даже вот, обогрев деревьев есть Ну, скорее всего, это же не обогрева, поливалка. Суть не меняет. <coughs> вот это, прям такая красота речка, посмотрите. Река такая. Ну, как река, конечно, не видно. По ступенечкам вода стекает. Здесь более наглядно. Я, кстати, здесь как-то был, и вот на одном из этих шезлонгов потерял ключ от машины. А на следующий день мне нужно было ехать домой. Я уже думал, что делать. Уже смирился. Ну, я уже думал, а что делать с машиной? У меня ключа нету, второй ключ дома. Это надо оставаться, ждать, пока я получу ключ. И тогда могу поехать. Ну, благо, мы разобрались. Ключ так-то не нашли. То есть э, я здесь провел очень много времени в поисках. Все здесь облазил. в Каждый шезлонг. Хотя я знал, помнил, на котором у меня шезлонге был. Обошел все, всех охранников на уж поднял. Э, у них есть здесь как это комната забытых вещей или как вот вот на этом я был в и туда даже обратился ничего обменялся номером с охранником и сказал если что вдруг пожалуйста наберите может кто-то принесет или кто-то найдет я вот стать представляешь какая здесь большая территория сколько здесь людей сколько здесь всего можно найти и потерять и мне через три дня звонит охранник и говорит, что ключ нашелся, его принесли на охрану. И я был в шоке. Как? Это как вообще возможно? В общем, ключ нашелся, это очень хорошо было. Но в тот день я опечалился, но нашел выход, что… Вызвал одного знакомого, ну вызвал, попросил помощи у одного знакомого, который занимается автомобилями. Он приехал с инструментом, скрыл машину. У меня была сигнализация с, это, с обманкой или как. Ну, в общем, там есть ключ один, где, ну, который он спрятан. В машине где-то непонятно где которым можно завести машину Обойдя сигнализацию Так мы и сделали Я был так счастлив Ну и печален одновременно Хорошо, что все хорошо кончается Вот этого я еще не видел Ну как, не видел Тут этого и не было Вот это сейчас строится Как это прекрасно У них была земля Они ее сюда накидали и теперь насадили там деревьев? Что? Это как возможно вообще? Это вообще как? Просто создали гору. Насколько я понимаю и помню, что этого не было. Прекрасно просто. что-то не туда пошел в пылу так скажем рассказа пропустил одно из прекраснейших мест этого парка мне она очень нравится как это как это вообще как это вообще так можно делать это вот, это вот ну что это за человек такой а? Дело, что это за человек, а другое дело, что это за дизайнер такой, который все это придумал. Вот, плитка, которая поломалась, но она на месте. Ну, это не плитка скорее, это плитище Вот это место. Такая насыпь. Да, вот так заходишь со всех сторон зеркала меня видно о мой бог о мой гад здесь вот идет ведется вводится рыба и вот это дерево оно расцвело и я не видел чтобы она было расц... расцвевшим Я не видел. Да нет уже. Здесь есть красная, золотая, серебряная. Может она спряталась. Думаю, ну вот там темненькая какая-то. Не прям черная, а просто с пятнышком. красная, а бок черный. Да? Не-не, вот верх черный. Да? Это... У Пузо белая, а верх черный. И вон еще одна такая же черная. Вот, вон тут плывет черная вверх, и вон там еще черный вверх. А полностью черная не вижу. А черное прям полосатое было через живот, через кузы полосатый. Вот, вот, Флагон вот так. Да, вот, вот. Но она такая. Ржавая. Ну я ее зову черный. А это краса с На дне что-то стоит. И когда их кормят. Я думаю, там как-то все организовано. А Наверное, это? вон через те трубки. Они, mm -hmm. mm -hmm. я смотрю, совершенно. Они воздухами, так не поднимают голову. Все время в воде. Ну вон там есть воздух. А, вон там воздух есть. Да. Вот так сюда приходят люди летом и тут садятся вокруг здесь так свежо и очень мило тихо спокойно кто-то мне там улыбнулся как ненормальный ходит что-то снимает ты его тоже увидел да вот этого я еще тоже не видел посмотри это что такое это что такое ты это видишь ты это видишь это что такое Что это мать его такое Вот здесь кстати показано не ходить ну вот это что такое расскажи мне и объясни пожалуйста сейчас я дойду до туда с той стороны посмотрю это просто что-то невообразимое вот Абстракта. Вдохновленный руинами Древнего Рима, создатель абстракта с помощью прозрачности сочетает классические архитектурные архетипы и воображаемые элементы. Абстракта – это акт воображения, образ античности, который неожиданно открывается посетителям в пространстве парка. Воображаемая природа разрушенных временем колон, подвесных архитравов и круглого храма проявляется здесь посредством оптических игр и иллюзий перспективы. Инсталляция взаимодействует с окружающим ее пространством, постепенно увлекая посетителей захватывающий мир, в котором переплетаются искусство и реальность. Я просто промолчу. Milo. Будешь здесь обязательно, обязательно, обязательнейшим образом. Приди вот сюда, посмотри на вот это чудо. Просто посмотри. Посмотри это невообразимое искусство. Ты вообще видишь, что это за сюжет? Кто это сделал? Откуда у тебя столько в голове? посмотреть понимаешь что это ты это вообще осознаешь здесь здесь можно прийти скачать приложение специально там на табличке написано и qr-код есть и ты дополнишь всю эту картину дополненной реальностью просто посмотрев телефон на вот это все, и ты увидишь дополненную реальность. Здесь все написано. Композиция представляет собой многофигурный барельеф из пластиковой сетки. Идея произведения заключается в вопросе, как объяснить искусственному разуму, что такое игра и возможно ли передать машине чувства человека, причастного к игре. Вымышленные персонажи кропотливо собирают знания об этом, загружают их на серверы и вступают в взаимодействие с машиной, которая по-своему интерпретирует понятие слова «игра», делая своего создателя частью нового цифрового мира. Вот и скачайте приложение Recycle Group для iOS и Android, чтобы увидеть дополненную реальность. Посмотрите наверх и по сторонам над композицией через камеру приложения. Ты увидишь много интересного. Это действительно впечатляет. Это действительно впечатляет. Очень философско. Философско. Сейчас мы подойдем. Солнышко выглядывает опять. Сейчас вот сюда вот тебе покажу. Посмотри на эти ковшинки. Посмотри, как много ковшинок. Oh Какая картина. Ты видишь, ты видишь, ты видишь? Как это красиво, как это контрастно. Как это объемно. Игра света, тени. Посмотри, как... Я не могу это передать словами. Посмотри ты на это, ты посмотри. Это вообще невообразимо. Как это сделали? Почему здесь только такое есть? Почему больше нигде такого нет? Это как вообще? Я просто в шоке. Я в шоке. В шаках я в шаках. Кто-то в сочах, а я в шаках. Блин, и как посмотреть на эту композицию? абстракты это же должна быть какая-то точка для того чтобы увидеть это все красиво эти колонны это что точка обзорнейшая точка вот она это обзорная точка я ее нашел посмотри это надо прийти посмотреть живую так ощутить всего вот это вот величие красоты не получится это просто это как красиво-то а? я хочу это на телефон сказать Сюда обязательно приеду весной, когда потеплее, чтобы посмотреть на это в, в, во всех красках. И сейчас, пожалуй, я пойду. Надеюсь, тебе понравилось. И ты хочешь посмотреть остальную часть. Напиши мне об этом. Пока!